Друзья, а мы с вами начинаем новую серию видеороликов, посвященных адвокатским будням. То есть будет цикл видео, где я расскажу про свои кейсы, расскажу про те сложности, с которыми сталкивается адвокат, покажу конкретные пути решения конкретных юридических проблем, покажу вам судебную жизнь, жизнь адвоката, взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов. В общем, я думаю, это будет интересно и студентам, и начинающим адвокатам, Потому что будет очень большое количество лайфхаков Чисто профессиональных Это будет интересно и обычным зрителям Обычным подписчикам, гражданам Потому что я буду поднимать Достаточно волнующие вопросы о которых вы даже могли и не задумываться Смотрите, следите И дайте обратную связь И при этом не забудьте подписаться на мой канал Для того, чтобы не пропустить новые серии И новые ролики Итак, друзья, сегодня мы Будем получать кровь у моего доверителя который находится в СИЗО. Немногие знают, но в СИЗО есть, скажем так, такая услуга, когда можно медицинский персонал попросить взять кровь. Приносишь пробирки. Соответственно, дальше ты уже с этими пробирками можешь идти в лабораторию, ну, как правило, этим занимаются родственники, и берут более расширенный спектр анализов. Потому что ну медицина в, в тюрьмах, она более общего характера Как бы особо там не лечат, здоровье больше поддерживают И естественно какие-то там общие анализы, биохимические и прочие никто делать не будет А здоровье в тюрьме крайне важная штука Потому что, во-первых, оно очень сильно портится Когда человек попадает э, в подобные заведения за отсутствие свежего воздуха, там, солнечного света тесного помещения, питание своеобразного и так далее. Поэтому работа адвоката заключается не только какая-то деятельность в судах, но еще и около судебное. У нас эта эпопея со взятием крови длится очень долго, то есть по сути СИЗО может предоставлять, но как правило предоставляет оно не всем, согласовывается все это со следователем и мне до этого приходили ответы, что мы вообще такую услугу не оказываем Затем были ответы, что только с разрешения следователя Вроде как на сегодня имеется договоренность И мы надеемся, что сегодня у нас получится это взять Соответственно, давайте отправимся туда Знаменитая Матросская тишина Здание построено в 1912 году В разное время ее постояльцами были Алексей Навальный Мавроди, Ходорковский. А там наверху, кстати, находится прогулочный дворик, где люди, которые там сидят, гуляют по одному часу в день. Там всегда играет громкая музыка, для того, чтобы никто не мог переговариваться. Причем, друзья, как вы можете посмотреть, тюрьма находится рядом с жилыми домами. То есть я уверен, многие жильцы, которые здесь проживают, и не знает, что это за замечательное учреждение. А это прогулочный дворик с другой стороны. Везде колючая проволока. И тоже рядом жилой дом. Друзья, в общем, съездили мы в СИЗО. Вроде приняли у нас все пробирки. Есть у нас предварительная договоренность на конкретный день, когда мы сможем приехать и образцы крови для анализа забрать. Времени у нас будет там не так уж много, родственники в этот же день сразу поедут в специальную лабораторию, где проведут все необходимые манипуляции. В общем, буду держать вас в курсе, надеюсь, сейчас удастся довести это дело до конца. Друзья, приветствую всех! Сегодня расскажу про один интересный случай, который был в моей практике, а именно то, как мы засудили человека за пост на Фейсбуке с оскорблениями, с порочными сведениями в общем все как положено практика очень интересная давайте по порядку ко мне обратился человек у которого был конфликт со своей второй половинкой так получилось что этот конфликт вышел в публичное пространство а именно скажем так их общие друзья приняли ту или иную сторону и начали активно освещать каждый этап Скажем так, конфликта на Фейсбуке. То есть писались конкретные посты в поддержку, посты комментарии и так далее. Один из таких постов был опубликован и содержал вполне конкретное оскорбление. То есть ничем не подтвержденные утверждения об определенных фактах, доводах, которые моего доверителя выставляли в крайне негативном свете. Естественно... Моему доверителю это не понравилось, и он решил наказать человека рублем. Какой самый лучший для этого способ? Ну, конечно же, обратиться к адвокату. Принципиально для него были две позиции. Первое, это чтобы человек написал официальное опровержение и извинился за ту информацию, которая была написана. Этого также можно добиться через суд. Второе, чтобы была присуждена денежная компенсация. Да, друзья, к сожалению, такая вещь, что практика по компенсации подобного рода, по моральному вреду у нас в стране не очень хорошая, в том плане, что суммы присуждают достаточно маленькие, то есть у нас нет там, многомиллионных штрафов, если речь не идет там, о причинении вреда жизни, здоровью и так далее. Но, тем не менее, момент был принципиальный. Любая сумма, она все равно неприятна, это все равно показательно. А главное будет решение суда, говорившее о том, что правда на стороне моего доверителя. И вот мы начали работать. Первая сложность, с которой мы столкнулись, это как зафиксировать и как сохранить этот пост. Потому что у нас доступа к кабинету нет, а человек может легко в два клика удалить то, что он распространил. И, соответственно, это была наша первая сложность. То есть, как можно было бы с этим бороться? Как можно было бы себя предостеречь? Ребята, а сейчас я вам немного покажу за кулисье канала Сансара то, как они снимают свои ролики. Только мы будем немного снимать со стороны их самих. Друзья, чтобы вы понимали, работают профессионалы. У нас коптер. Идет настройка. И сейчас полетит он осматривать окрестности. Работает профессионал. Друзья, у нас съемки. Насколько вы знаете, я участвую в одном социально полезном проекте, помогаю одному из главных героев. Вот сейчас мы на стадии выбора выбора загородного дома я проверяю юридическую частоту сделки это первый, скажем так, кандидат очень хороший забор дом будем смотреть непосредственно техническую часть будет проверять Ренат, наш товарищ тоже участвует в нашем проекте в общем доступен. будем проверять то есть чтобы вы понимали далеко не в каждом загородном доме можно прописаться то есть быть зарегистрированным для этого у дома должно быть соответствующий соответствующий вид то есть он должен быть оформлен как жилой дом и это первый момент на который мы будем обращать внимание также при купле-продаже недвижимости необходимо Смотреть, кто там был зарегистрирован, кто был выписан, то есть поднимать все архивные выписки, также проверять собственника непосредственно, чтобы у него не было судов, чтобы на объекте недвижимости не было ограничений. Ну и естественно запрашивать справки из диспансеров, чтобы собственник отдавал отчет своим действиям. То есть, подходить к купле-продаже недвижимости, друзья, нужно серьезно. Вопрос этот непростой и на самотека выпускать нельзя. Да, да. Данную проблему мы решили с помощью нотариального заверения сайтов. У нотариусов есть такая услуга, когда он фиксирует скриншот с экрана компьютера. И это очень полезная вещь, потому что мы получили по итогу нотариальный протокол, в котором было указано, по какому веб-адресу, какая информация была распространена, все очень детально, подробно, с датой, со временем. И сделали, кстати, мы это не зря, потому что когда начался судебный процесс, вторая сторона очень быстренько этот пост удалила. Наверное, они выбрали такую тактику защиты и думали, что это им поможет. Но это оказалось не так. В дальнейшем, перед судом, нами также было сделано лингвистическое исследование, такая экспертиза, где эксперт-лингвист, исследовав тот текст, который был опубликован, пришел к выводу, что данная информация опубликована в форме утверждения о фактах, и данная информация является порочащей честь, достоинство и деловую репутацию. Вы спросите, зачем? Зачем делаются такие исследования? Если кто-то кого-то называет дураком, то это понятно, что это оскорбление. Для чего нужно подключать специалистов, чтобы они тратили свое время, печатали многостраничные документы, чтобы это подтвердить. Но, друзья, поймите, у нас имеется логика судейская, а имеется логика человеческая. И они, к сожалению или к счастью, смотря под каким углом на это посмотреть, не всегда совпадают. С точки зрения человеческой логики, да, когда кто-то тебя обзывает, пишет конкретное оскорбление, здесь ничего доказывать не нужно, здесь все ясно и понятно. Но судья не может сделать такой однозначный вывод. Судье нужны доказательства. Доказательства того, на чем он будет основывать свое судебное решение. И соответственно, одним из доказательств это является заключение эксперта. Мы подготовились, подготовили все документы, вышли в суд. В суде... История была очень интересная. Во-первых, конфликтующая сторона была привлечена в качестве третьего лица. То есть, ответчик э, хотел предоставить всю ситуацию так, что, ребята, то, что я там написал, это правда. Это действительно имело место быть. Вот второй участник конфликта, он все подтвердит. Но опять-таки, немножко не так работает наша судебная система. В нашей судебной системе, да, это может быть правда, но оскорбление есть оскорбление. Никому не позволяется распространять безнаказанно информацию, порочащую честь, достоинство, и деловую репутацию лица. Соответственно, мы, естественно, в суде гнули линию о том, что мы разделяем сами события. Мы не спорим, что правда, мы не спорим, что это было. Но описание этих событий было приукрашено очень выразительными эпитетами с которыми мы не согласны. И вот пусть, пожалуйста, уважаемый ответчик подтвердит, что человек является тем, кем он там назван. Ответчик выбрал немножко другую тактику, надеясь на то, что она тоже будет успешна и как-то поможет им в данном судебном процессе. Кстати, из матросской тишины было совершено несколько побегов. Один из них совершил знаменитый в определенных кругах Александр Салонник. Друзья, приехали мы получать кровь. Надеемся, сегодня сотрудники СИЗО сдержат свое обещание. Кто забыл, как выглядит это замечательное учреждение, я вам напомню. Наверху прогулочный дворик, колючая проволока, КПП, все как положено. Соответственно, двигаемся туда. Ну что, друзья, получили мы сегодня пробирки с образцами крови. Отдадим их лабораторию, будут исследовать. Неделя завершается удачно. Так вот, ответчик попросил назначить экспертизу судебную. Есть у него такое право в нашем судебном производстве, когда сторона не согласна с каким-либо утверждением, не согласна с оценкой, заключением, которое предоставила одна из сторон, то может назначена быть в таком понимании нейтральная экспертиза, то есть независимая. Без проблем. Мы не возражали, мы были в своей позиции уверены. И даже более того, практика по защите чести и достоинства в наших судах складывается таким образом, что судебная экспертиза это очень большой плюс. Это очень даже хорошо. Судебная экспертиза была проведена, кстати оплачена, она была полностью той стороной, которая ее заказывала, хоть они и просили возложить обязанность пополам, нам удалось убедить судью, что расходы должна нести та сторона, которая ее просила. Судебный эксперт подтвердил наши выводы. То есть все было однозначно, суд на основании этого принял решение. Кстати, был еще интересный момент, что ответчик всеми силами пытался судебное заседание затянуть, то есть в ход шли различные ходатайства о командировках, о болезнях и, и так далее, и так далее. Но все ходатайства должны быть обоснованы. И когда идет конкретное злоупотребление правами, судьи это тоже видят. Поэтому, ребята, затягивать судебные заседания, если стоит такая цель, нужно тоже уметь. И тоже делать грамотно. В общем, суд вынес решение, обязал ответчика написать опровержение. Так как сведения уже были удалены, удалять он их не обязывал и взыскал с него 50 тысяч рублей. Что я считаю вполне неплохо в реалиях нашей судебной системы и нашей судебной практики. Это решение в апелляции устояло. Кроме того, к этой сумме были приплюсованы расходы на адвоката, расходы на нашу экспертизу, которую мы делали, расходы на нотариальное заверение. То есть в совокупности вышла вполне неплохая себе сумма. И ответчик был наказан рублем и я думаю в следующий раз он 10 раз подумает о том прежде чем распространять какую-то негативную информацию поэтому друзья вы должны знать свои права вы должны знать что ничего не может быть безнаказанно и что любое оскорбление которое имеется в социальных сетях в прессе на телевидении может быть оспорено потому что суд в частности, Верховный суд уже давно и сказал, что та сторона, которую сведения распространила, и должна доказать, что они являются правдивыми. Такая вот история однажды со мной приключилась. Так, друзья, мы сейчас идем на встречу с одним из моих звездных клиентов. Это достаточно публичная личность, человек, известный в мире шоу-бизнеса, часто мелькающий на телевидении. У нас с ней будет интервью, снимем качественный материал. Будем надеяться, что она разрешит его также опубликовать и на моем канале, чтобы мои подписчики с ним ознакомились. В общем, пойдемте узнаем, не буду вас долго томить в ожидании. Всем привет! Я Лена Ленина. прилетела в Москву, обалдела от вашего мороза. Хочу улететь обратно, но не могу, потому что должна познакомить вас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 выбирают себе специальность, кто по разводам, кто по уголовке. <смех> Это как у, у врачей, когда приходишь в вуз и говоришь, я хочу быть гинекологом, потому что люблю женщину, я хочу быть стоматологом, потому что я извращенец. Друзья, вот и закончилась первая серия моих адвокатских будней. Я надеюсь, вам понравилось. Поэтому, пожалуйста, дайте обратную связь в комментариях, напишите ваши замечания, вашу критику, вашу благодарность. Я все учту. Ко всему прислушиваюсь ну и по традиции если вам понравилось видео то подпишитесь на мой канал поделитесь им с друзьями ставьте лайки нажимайте на колокольчик до новых встреч